Сбить истребитель МиГа-31 с гиперзвуковой ракетой кинжал может практически любая система ПВО большой дальности. В Польше обратили внимание на кадры с российскими истребителями МиГа-31, которые, как сообщается, появились в Калининградской области. Эти кадры вызвали реакцию у польских военных экспертов и политологов. В чем причина польского переполоха? Дело в том, что в Польше среагировали на видеозапись, появившуюся в сети о возможном появлении в Калининградской области особой версии МиГа-31. Как сообщается, это может быть версия мига 31 носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», первой гиперзвуковой ракеты в мире. Редактор польского издания «Бизнес Аллерт» Мариуш Маршалковский пишет, что если Россия разместила под Калининградом гиперзвуковые ракетные комплексы воздушного базирования, то это дополнительная прямая опасность для Польши. Видимо, дополнительное размещение американских войск в Польше с переброской их к востоку от Вислы в качестве угрозы для России польские эксперты не рассматривают. А перемещение российской боевой авиации в российском воздушном пространстве в качестве угрозы для себя видят. Доктор социальных наук Вроцловского университета Михаил Пекарский, комментируя возможное появление гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» в Калининградской области, считает, что это сознательная демонстрация силы. По словам профессора Пекарского, Россия старается повлиять на восприятие ситуации европейской общественностью. Польский профессор, Россия нам из Калининграда демонстрирует то комплексы «Искандер», то гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Они вложили в новое оружие большие деньги, теперь используют его в том числе в пропагандистских мерах. Если пытаться анализировать польскую логику в вопросе российской армии и российских вооружений, то получается примерно следующее, если российская армия перебрасывает технику и войска скрытно, то это опасность для Польши, так как возникает дополнительная угроза. Если переброска идет открыто, то это снова опасно для Польши, а вдобавок это еще и демонстративное запугивание европейского сообщества. Пекарский МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» — это идеальное оружие для того, чтобы посеять страх в Европе. Как считает польский доктор социальных наук, противопоставить этому можно американскую систему ПВО-ПРО из комплексов «Патриот» и «ТЭТ». Польский профессор, сбить истребитель мига 31 с гиперзвуковой ракетой кинжал может практически любая система ПВО большой дальности. По словам Пекарского, Россия понимает, что в случае угрозы НАТО может нанести удар крылатыми ракетами по местам базирования таких комплексов, а также то, что мига 31 могут быть сбиты до нанесения удара кинжалами. Всем спасибо за просмотр.